Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяют в один фонд. Называться он будет «Социальный фонд России» или «СФР». Функции полномочия нового фонда закрепили в законе 236 ФЗ от 14 июля 2022 года, а законами 237 ФЗ и 239 ФЗ от той же даты внесли поправки в Налоговый кодекс и в законы об обязательном страховании работников, о персонифицированном учете и о пенсиях. Сегодня расскажу, какие будут изменения в оплате страховых взносов и отчетности по ним. После объединения двух фондов платить взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование нужно будет по единому тарифу без разбивки на фонды. Стандартный тариф без учета льгот – 30%. Эту сумму налоговая самостоятельно распределит по видам страхования. По тарифам взносов от несчастных случаев пока изменений нет. В 2022 году для начисления страховых взносов действуют две предельные базы. По социальному страхованию 1 миллион 32 тысячи рублей и по пенсионному страхованию 1 миллион 565 тысяч рублей. Когда доход работника, рассчитанный с начала года, превысит эти суммы, взносы с превышения считают по пониженным тарифам. С 2023 года появится общая предельная величина базы. Для этого возьмут базу 2022 года для пенсионных взносов и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты. Взносы с доходов свыше этой суммы нужно будет считать по ставке 15,1%. С 2023 года всех переведут на уплату налогов, сборов и взносов одной суммой. Каждая каждой организации ИП откроют единый налоговый счет. Перечислять платежи нужно будет одним платежным поручением, в котором указывается номер единого налогового счета, сумма платежа и ИНН организации или ИП. А поступившие деньги налоговая сама распределит по нужным статьям на налоги, авансы, страховые взносы, пени, штрафы. Эту информацию возьмут из декларации, расчетов, уведомлений и других подобных документов. Срок уплаты единого налогового платежа не позднее 28 числа следующего месяца. Всех льготников объединят в три группы плательщиков с пониженными тарифами. 15% с выплат с высшим рот для малого и среднего бизнеса из реестра МСП, общепита со среднесписочной численностью более 250 работников и участников проекта «Сколково». 7,6% с выплат не более общей предельной базы и 0% сверх нее для IT-организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций на ОСН и ряда других организаций, упомянутых в законе об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. И 0% независимо от предельной базы для организаций, выплачивающих вознаграждение членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, и международных компаний со статусом участников специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас с выплат по гражданско-правовым договорам платят взносы только по пенсионному и медицинскому страхованию, а у исполнителей по таким договорам нет права на больничные пособия по материнству. Но с 2023 года с выплат по договорам ГПХ нужно будет платить еще и взносы на соцстрахование, по единому тарифу, как с выплат по трудовым договорам. Исполнители по таким договорам смогут получать пособия по временной нетрудоспособности или по материнству. Но для этого сумма страховых взносов за предыдущий год должна быть не менее стоимости страхового года. Такое условие прописано в новой редакции закона 255 ФЗ об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Для расчета берут выплаты по договору ГПХ и трудовому договору. Если в регионе действуют районные коэффициенты к зарплате, МРОД берут с их учетом. По взносам от несчастных случаев пока все остается без изменений. Их начисляют только если это прописано в договоре ГПХ. Фиксированные взносы за себя предприниматели будут платить так же, как и раньше. Но больше не придется делить их на пенсионное и медицинское страхование. Отправлять нужно будет одну платежку, а сумму распределят без участия ЭПИ. 2023 года не будет вот этих отдельных отчетов. Вместо них появится единая форма, персонифицированные сведения в СФР. Ее должны разработать до 1 января 2023 года. Срок сдачи не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января. Но некоторые разделы новой формы нужно будет сдавать в другой срок. Например, информацию о приеме и увольнении работника или о начале и окончании срока действия договора ГПХ нужно подавать не позднее рабочего дня, следующего за таким событием. Также ежемесячно нужно подавать на каждого работника и исполнителя по договору ГПХ сведения с суммами выплат и страховых взносов. Срок сдачи не позднее 25 числа следующего месяца. Расчет по страховым взносам останется, но из него уберут раздел 3: Персонифицированные сведения о застрахованных лицах. Срок сдачи теперь новый, не позднее 25 числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, 9 месяцами и календарным годом. Так что с 2023 года отчетности по сотрудникам станет немного меньше, но она не станет намного проще.